Сегодня 17 апреля, Иринин день по старым таким старым поверьям. В этот день сажают капусту. Я как-то много лет сажаю, 17 апреля всегда капусту. У меня она сажается в такие старенькие ящики. Делю на две части. Тут Видно наверное, да? Делаю маркером просто цифры с двух сторон. В каждом ящике по два сорта капусты посажены. На пакетах отмечено просто цифрами 1, 2, 3. И здесь, естественно, тоже я вот также ставлю цифры на стикерах, на маркерах. Здесь я посадила капусту июньскую, среднеспелую и капусту на зимнее квашение. Также брокколи, цветную капусту. И даже вот здесь у меня маленький кусочек я посадила капусту. Ну, декоративная капуста красивая которая растет до самых заморозков а -а -а. очень неприхотливая эта капуста и вот у меня 6 видов капусты дай бог будет не забудьте посадить капусту сегодня самый очень день мы сегодня проходим в теплице у нас на улице минус 7 ночью днем очень ветрено холодно и конечно на улицу мы еще ничего не сажаем я вам хотела бы показать вот такие мобильные грядки, какие я делаю уже не один год. Здесь я посадила уже петрушку, шпинат, рокову, салат. Это вот лук у меня. Если рано посадишь, конечно, рано будут какие-то зеленушки. Поэтому я хочу пораньше, как говорится, посадить. Вот сейчас в апреле. И потом прикопать их на улице. Для того, чтобы земля, естественно, не сыпалась, я клала туда тоненький, то ли тоненький вот полиэтилен. Видите такое? Это даже не полиэтилен, это мешок. Из-под мусора очень тонкий. Вот в данном случае вот здесь у меня медицинская пеленка. Везде сделала на дне дырочки, насыпала грунт. И посмотрите, как хорошо получились у меня эти грядки. Я в любое время, когда будет тепло, когда минуют заморозки, я могу их прикопать уже прямо. На улице и без проблем зелень, которая уже взойдет в теплице. В теплице 15 градусов на сегодняшний день. Ну, ночью, конечно, меньше бывает. Все у меня помеченные ящички. Смотрите, как хорошо, удобно они у меня здесь выстроились. Это у меня посажены здесь в горшочках нарциссы, которые я привезла с Голландии уже посадила, это они у меня уже всходят на сегодняшний день. Вот у меня такой был посадочный день. Это я посадила цветочки, бархатцы. Если вам понравился мой метод посадки таким образом на зелень, на раннюю зелень, на раннюю именно зелень, чтобы ее посмаковать, поесть уже в мае, пожалуйста, пожалуйста, сажайте. Сажайте, это очень удобно. Это уже практика. Я показала, что Просто чудо, как хорошо поесть уже в мае зелень. Вот этот лук у меня многосемейный, он сходит быстро. И в мае он у меня уже просто на еду, на зелень. Очень хорошо и много его будет. Вот такие витаминные грядки я сделала. Очень мобильные, небольшие. Пробуйте, сажайте.